Привет! Я рада видеть вас на своем канале и сегодня я хочу показать вам такую новинку из магазина Fix Price, как скраб для тела от народных рецептов фитокосметик. Честно цену я не помню, потому что я случайно выбросила чек, но по-моему 77 рублей. Что тут пишут: питательное омоложение, эффект контурного массажа, создает стройный силуэт, улучшает микроциркуляцию, питает, насыщает кожу влагой. Активные компоненты, белый уголь, цедра лайма, перечная мята, морская соль. Так, что тут нам обещают? Результат ваше тело подтянутый и выглядит идеальным как после сеанса контурного массажа в салоне. Очень интересно. Конечно, сомневаюсь, что будет какой-то эффект, но попробовать можно было. Способ применения. Небольшое количество скраба нанесите на влажную кожу тела активными массирующими движениями. Смойте теплой водой. Подходит для ежедневного использования. Что я увидела. Что мне в глаза сразу попалось: то, что вот такой тюбик. Обычно как-то больше, но здесь вообще очень мало. То есть, вот так вот. То есть хватит где-то на 3-4 раза всего. Вот. Я, если честно, его немножко для вас уже протестировала. Нанесла на одну ногу, точнее на половину, чтобы сказать вам, что то да как. Выглядит он, сейчас покажу, вот таким вот ярко-салатным цветом. Тут очень крупные частички, на первый взгляд. Когда я нанесла на ногу, начала массировать, массажное движение делать. Он буквально вообще за секунды он растворился. И начал, уже мыльный эффект такой, уже как мыло. В общем, никакого скрабирования, как бы, в принципе, и не произошло. Только вот, не знаю, брать, попробуйте, конечно. Еще, что мне еще в нем понравилось, то, что очень сильный запах, выраженный вот этого лайма. Мне нравится запах цитруса. Чисто из-за этого можно вот, вот, допользоваться этим, потому что мне нравится.